Всем привет, ребят, как вы знаете или теперь знаете, я работаю в интернете всегда, то есть я сейчас официально имею профессию работника в интернете. Ну, в трудовой книжке у меня написано, что я генеральный директор, потому что у меня оошка. но суть от этого не меняется, на самом деле. То есть я, по сути, человек, который работает в интернете, все мои доходы исключительно из интернета, поэтому сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы работы в интернете. Пора пара, -пара это видео можете показать вашей маме, вероятно, я зарабатываю больше чем она, но не нужно ей об этом говорить, она расстроится. В чем, в чем вообще плюсы, да, фишки работы в интернете? Просто я уже давно этим занимаюсь. Работал я и на обычной работе, работал и официально, и неофициально, по-разному работал. Сейчас работаю в интернете вполне официально, то есть мы платим со всего этого дела налоги. Так вот, я то есть имею профессию, у меня будет пенсия, все дела. Дело не в этом. То есть главный очевидный плюс – работа откуда угодно. Я напишу «откуда угодно». Товарищи сейчас поехали на, на Бали или на Бали, там как это правильно, да, и работают оттуда, продают курсы, снимают видео, то есть отлично. И, ну, по большому счету, привязка только к интернету. В Азии не везде хороший интернет, у нас в России почти везде сейчас, слава богу, если не в деревнях, да, вы живете, хороший интернет. Если я завтра, например, поеду отдыхать в какую-то европейскую страну или даже в Азию, то, в принципе, у меня будет возможность оттуда работать, снимать для вас ролики, то есть проблем никаких не будет. Вот, это, конечно, большой плюс. Еще один плюс, э, это, я, я бы сказал так, да, э, больший заработок. Э, что я хочу сказать? Я, опять же, уже не раз говорил, что, в принципе, вот, ну, если стартовать, э, я, опять же, про своих баранов буду, ребят, но есть много вариантов, если стартовать, допустим, веб-студию офлайновую и веб-студию онлайновую, или, там, YouTube-канал, то, в принципе, здесь при, при не самых больших... Э, Вкладах можно получать больше денег, чем в офлайне с ходу с нуля. То есть в интернете сейчас все еще можно стартовать а, нормальный проект, который будет там приносить, ну какую-то зарплату российскую, там 15-20 тысяч в месяц, ну вложив, допустим, ну 100-150 тысяч рублей. А, для многих может быть это какие-то бешеные цифры сейчас, но просто я все время, если как бизнес, да, мы рассматриваем, я говорю, есть не как хобби сейчас, как бизнес. Если бизнес то какой бизнес вы в России, даже вот в моем небольшом городе, откроете на 50 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей, на 150 тысяч рублей. Бизнес это всегда дорого, это аренда, это помещение. Здесь вы можете дома сидеть на стуле и работать. То есть да, открыть веб-студию, имея трех фрилансеров, и в общем-то работать вот так. Есть свои плюсы у оффлайнового бизнеса, безусловно, я их не отрицаю, но тем не менее для старта в интернете просто дешевле, тупо дешевле, потому что у вас ну сотрудники и ваша работа, вы можете там сидеть в, дома в квартирах. Поэтому больше заработок при меньших вложениях именно финансовых. Здесь вложения больше, скажем так, хотя интеллектуальные вложения, я думаю, что и в офлайновом бизнесе э, тоже довольно неплохие. То есть я считаю, что в интернете несколько больше заработок при меньших вложениях. Конечно, да если вы там владелец заводов, казино и пароходов, естественно, у вас в офлайне будет больше заработок. Но для новичка, для, для стартапера, как это модно говорить, для, для стартера, я бы лучше сказал, практически звучит как стартер, больше заработок возможен на старте. Вот. Для работы в интернете не всегда нужно образование, то есть не всегда, не всегда, я бы, знаете, как сказал, не всегда нужны, и нарисую бумажку, не всегда нужны какие-то бумажки, то есть документы какие-то, там трудовые книжки, там еще что-то, то есть... В интернете можно, ну если вдруг у вас такая тяжелая ситуация жизненная, вы там, я не знаю, скрываетесь от полиции Или еще что-то, в интернете можно работать без всего вообще, то есть там без медкарты, без, мед без там какого-нибудь полиса То есть вообще, то есть любой Не нужно иметь бумажек, паспорта, документов Ну, конечно, для многих моментов что-то надо, но в целом, то есть можно вообще там гастарбайтером быть таким своеобразным Вот, не всегда нужны бумаги для работы в интернете ну, в принципе, в принципе, это основные плюсы, да, то есть работать можно откуда угодно, больше заработок и не нужно какого-то оформления, еще чего-то. А, часто люди спорят про стабильность заработка в интернете, не знаю, есть моменты роста, есть моменты падения, но это просто вопрос того, что а, это бизнес, то есть в принципе такая же абсолютно вещь, как бизнес. Минусы работы в интернете, а, это люди не понимают, чем ты занимаешься, люди, люди, а, особенно с этим сталкиваются Дети, школьники, которые говорят, мам, я там зарабатываю 10 тысяч, у меня многих знакомых, которые там 15 лет, он, допустим, зарабатывают в интернете 10 тысяч, и мама думает, что он там торгует наркотиками, то есть там или чем-то таким, или какой-то проституцией там занимается онлайн, -овый. я не знаю, это довольно большой минус, у меня этот минус пропал, потому что я переехал сейчас а, в квартиру, которую, собственно, я заработал в интернете, на ютубе ну люди не понимают то есть вот это, это бывает проблема особенно для людей там ну не очень взрослых хотя и для взрослых тоже иногда то есть как тут ты целый день за компьютером сидишь и ты еще то зарабатываешь ну бред какой-то uh, какие еще минусы у работы в интернете да ну пожалуй пожалуй я даже не знаю мне сложно придумать какие другие минусы то есть кроме непонимания людей uh, я, я, я бы я бы все-таки вот так сделал я вот ну простите что я это напишу но ребят ну Извините, правда, если я кого-то обижу сейчас, все-таки я считаю, что нужны мозги. Пардон, что я так их рисую, я вообще не художник, вы знаете, но я считаю, что нужны мозги. То есть нужно как-то себя все-таки уметь поставить на место, нужно самоорганизоваться. Сейчас, секунду. Нужно думать, короче, головой, то есть нужно уметь себя самоорганизовать, нужно уметь что-то, многим людям, и возможно вы именно такой человек, нужно, чтобы их пнули под жопу, то есть нужно, чтобы денег нет, пошел на работу, на заводе работаешь, 15 тысяч получаешь, 8 часов, в 5 пришел, там, утра, да, допустим, там, я не знаю, во сколько у тебя смена там закончилась, в 7 утра пришел, там, 8, в 6 дома, неважно. Здесь все-таки нужны мозги, которые там и самоорганизации подгоняют, и еще что-то. Я не говорю, что там в офлайне, в офлайне тоже много серьезной работы, но минус работы именно в интернете в том, что там все-таки нужно соображать, то есть нужно держать руку на пульсе, нужно ловить вот эти все тренды, особенно если у вас не работа по найму удаленная, а именно какое-то предпринимательство. Все-таки нужно думать, все-таки нужно думать, нужно уметь самоорганизоваться. Не все могут работать из дома. То есть здесь ну, нужны, скажем так, не мозги, да, а определенные качества Личности, да, определенное качество мозга, если так угодно. В принципе, все. Вот я вижу такие плюсы, вижу вот такие минусы. А, опять же, для тех, кто там начнет: а где там у тебя пенсия будет? Пенсия есть. То есть ты официально можешь оформить свой доход в интернете. Не проблема платить с него налоги. Здесь. Ну, как бы не скажу, что в России это супер удобно и супер легко, но это делается, это делается. Поэтому на тебя, хоть люди и не понимают, чем ты занимаешься, но в принципе на тебя сильно криво смотреть не будут. Я считаю, что минусы и плюсы такие, если вы знаете какие-то еще интересные минусы и плюсы работы в интернете, то можете, в принципе, написать в комментариях. Я для себя выбор сделал. Я на обычную работу возвращаться не планирую. Мне это не интересно, Мне, во-первых, таких денег не заплатят здесь нигде. А, я думаю, что нигде здесь, в этом городе. А во-вторых, ну, мне как бы и так хорошо. Отлично. То есть я реально встаю. Ну, если интересно, я сниму видео про мой рабочий день. Если вам интересно, покажу, расскажу. Спасибо за просмотр. Удачи вам.